всем большой привет сегодня у нас очередной эксперимент будем красить пасхальные яйца натуральным красителем таким как кора крушины ее можно купить в аптеке или на рынке где продаются лекарственные растения стоит она недорого чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы лайкните это видео и подпишитесь на канал в кастрюлю из нержавейки высыпаем 50 граммов коры крушины Наливаем 700 миллилитров воды комнатной температуры и отправляем кастрюлю на плиту. С момента закипания варим кору на небольшом огне 40 минут под закрытой крышкой. Затем процеживаем крушину с помощью сита в небольшую емкость. В полученный отвар добавляем 50 мл 9% уксуса. Закладываем туда горячие вареные яйца. И оставляем их краситься на 10-12 часов. Спустя указанное время достаем яйца из отвара. Выкладываем на бумажную салфетку, даем полностью высохнуть и смазываем для придания блеска подсолнечным маслом. В итоге получаем пасхальные яйца золотистого цвета. На этом эксперимент закончен.